Я мама Марка Тригеева. он занимается клинике с февраля этого года 2014, с начала февраля, где-то 8 месяцев. Когда мы приехали, он не стоял на ногах, и мышц на ногах практически не было, потому что он провел 11 месяцев в гипсе, от пальцев в ног, в до верхней третьей бедра. Где-то через полтора месяца занятия он встал. Ну, он стал сначала по он отклячивал вот вот копу, потом он становился прямее, прямее, прямее. Летом он уже стоял прямо у опоры. И в августе э, доктор поставил его на такую коляску, где он не сидел, но ходил. Это вроде ходунков, но ему не подошли обычные ходунки, поэтому пришлось импровизировать свои собственные. Он начал делать первые шаги. И сейчас он уже уверенно стоит и ходит, и я даже сказала бегает, когда держится за две руки или уже даже за одну. Вернулись из Москвы буквально три дня назад. И там я показывала во всем врачам, которые наблюдают его с рождения, они все очень ругались на меня в мае, когда мы приезжали в прошлый раз, потому что я отказывалась следовать их рекомендациям. Мне, ну, мне нужно было услышать мнение разных врачей, и, тем не менее, я не стала снова гипсовать Марка, потому что боялась потерять результат, что мы потеряли это и что мышцы, которые... Получилось завести, и восстановить на ногах, что они снова атрофируются. В общем, тогда врачи меня очень ругали и говорили, что через полгода вам понадобится обязательно хирургическое вмешательство. А вот сейчас, в октябре, когда я приезжала, они все в восторге от Марка и сказали, не знаем, что, что вы делаете, но вы все делаете правильно.